И на руках пляшет нас Оглутно не тенем За дубок собутых за мы засели Вдруг все померло и надели по Осталось же черно белая акварель. Сейчас не пусто во дворах, но пустого в разговор. Каждый день в яркой маске озанее Очередная сволочь, и не стоит звать на помощь Тебе тут не помогут, ты не видишь мир иначе А у меня сердце злой и Как за спиной поставим пистики и правду соку вновь. Как сигарету чем печь вечно жизнь пропав что предупредил много, но предательство, друзей, это забытая история Как мы не были за книгу, так же, как людей сон Даже если ты пиарку, то поведал же это не хор Даже близкий человек, тебя удар тебя палит точно со спины, ударом сердца шапостя И я не знаю почему, я уверен в своей леди, прижимаю ее так Ежеснежностью в ответе. вера только в небеса И венировал Бога, я останусь человеком При любых условиях, да Сияли. Вдруг все померло, и на деле Осталась жизнь, чём я пела в Нас окутали тени За домы, за мы засели Вдруг все померло, и на деле Осталась жизнь, чём я пела Всем спасибо!